Ну, империя держалась, потом, в конце концов, после Второй мировой войны, ну, приняла разумное, рациональное решение, ну, не без слезы, не без того, что это шрам оставила, не шрам в груди, но приняла рациональное решение, что лучше разойтись по-хорошему. И образовала это Содружество, и там, где могла, оставила в этом Содружестве, всех, пусть формально, и роль королевы ныне здравствующая колоссально оказалась в этом, и королева наконец для этого пригодилась. Так что у России тоже был этот путь, понимаете, у России тоже был этот путь. У России была колоссальная мягкая сила, которая могла бы воспользоваться, могла бы сказать, что, ребят, ничего страшного, люди хотят жить в Европе, пусть живут в Европе, но давайте сохраним русский язык, давайте сохраним уважение там культуре, это потом сыграет все. Вместо этого растоптали это все, растоптали эту мягкую силу, попытались заменить ее волосатым кулаком. Ну и что? Ну в результате потеряет все.